Здравствуйте! С вами Илья Давыдов, компания eBay Автоматизация. В этом видео покажу функционал и настройку нашего виджета «Почтовик», 45 шаблонов бизнес писем и удобный почтовый редактор «Qwama CRM». Так, после установки виджета нашим специалистам и его в разделе «Интеграции» «Пользовательские виджеты» перейдем во вкладку «Почта» и откроем настройки шаблонов. Как видите, под уже настроенными вами ранее шаблонами, мы добавили еще 45 HTML шаблонов разных цветов и назначений. Выбрав подходящий шаблон, вы легко сможете отредактировать его при помощи нашего редактора, включив его нажатием на кнопку «Шаблоны» от ТП «Онлайн». Чтобы всегда иметь под рукой все 45 дополненных шаблонов, скопируйте код в новый шаблон, дайте ему нужное название, задайте тему письма и отредактируйте под свои задачи, сохраните шаблон. Использовать настроенные шаблоны вы сможете для автоматической отправки писем через триггерную настройку варварки, функция «Отправить письмо», допустим при переходе или создании сделки в определенном этапе, выберите необходимый шаблон и нажмите кнопку «Ок». Не забудьте сохранить настройки. Также, отправляя письма с карточек контактов, компаний и сделок, вы сможете выбрать и отправить уже подготовленный шаблон или отредактировать и отправить любой из списка шаблонов. Просто нажмите на кнопку шаблоны ADB онлайн, выберите нужный, например у меня есть заранее подготовленный шаблон для переписки с клиентом. Отредактируем его, изменим текстов и добавим картинку со ссылкой на сайт. Нажмем отправить. Теперь посмотрим на письмо из почты, выглядит эффектно. Для того, чтобы заказать виджет на нашем сайте в разделе «Виджеты AmoCRM, откройте окно «Виджет заполните поля и нажмите кнопку «Виджет» на тест «Сеть дней». Сразу после этого наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по установке и настройке виджета через любой удобный для вас удаленный способ. С вами был Илья Довыдов. Пользуйтесь AmoCRM и виджетами от компании «Wei автоматизация.